Здорово, народ! Если вы считаете, что у вас есть охуенное видео, которое я еще не показывал, и вы думаете, что оно всех порвет, присылайте его мне, в описании есть ссылка, там все просто и понятно. Заранее всем спасибо за видео, погнали! Когда все хреново, денег нет, дети голодные, жена опять беременная и просит очередной шарм Пандоры, а проститутки больше не дают в кредит. Настоящий мужик должен действовать. Честно говоря, я хуй знает, как в таком возрасте у этого парня могут быть такие проблемы. Жаль, что видео обрывается. Ведь после фразы... По-любому было очень эпичное продолжение. Кто-то типа, мы его теряем, мы его теряем, скорее помогите мне вытащить эту банку из его жопы. Мне очень нравится, что у продавщицы вообще никаких эмоций не возникает. Я знаю, почему она так спокойно реагирует на происходящее. Она просто по жизни такая. Это она ехала за рулем той машины, когда падал челябинский метеорит. А вообще это самый короткий фильм про ограбление. Да, согласен, не захватывает, зато как правдоподобно Это, наверное, приквел к 11 друзьям Оушена Когда он ребенком еще был и пытался грабить магазины со своим корешем Но я бы на месте женщины так уверенно себя бы не вел Вдруг это просто карлики с детскими голосами И тогда видео, скорее всего, закончилось бы вот так Я с как в Я не очень люблю ночные клубы И это не из-за того, что я не бухаю Просто когда я прихожу в клуб, начинается... Да, я моментально лысею, потею и начинаю танцевать. Ну, а если серьезно, мне стоит поучиться у этого чувака, так как у него в арсенале есть несколько мощных движений. Я понял, что является главной особенностью безумных танцев. Здесь больше важны не движения, а постоянно открывающиеся роты взгляд чемпиона по игре в гляделке. И, кстати, этот чувак реально чемпион по этой игре. Он как раз выиграл очередное соревнование, всех переглядел, и решил отпраздновать победу в клубе. Только вот, правда, от перенапряжения глаза не закрываются больше. Но это никак не мешает ему нормально оттянуться. А вообще, парни, возьмите себе это видео на заметку. Вот будете как-нибудь к телке подкатывать, скажите ей. Эй, детка, не хочешь посмотреть на моего лысого танцора? Если согласится, значит жаркая ночь вам обеспечена. А если она начнет выебываться, просто скажите ей, что она вас не так поняла, и покажите ей это видео. И с жаркой ночью вам опять обеспечена. Короче, народ, если вы на кухне случайно схватите горячую сковородку и обожжете руку, вы знаете, что делать. А-а-а! Ай, блядь, горячо! Я вот тут недавно понял, что игрушки детям совершенно неправильно покупают. Ну, то есть, мальчикам солдатики, девочкам куклы. Все наоборот должно быть. Если мальчику подарить такую куклу, как в следующем видео, он с малых лет будет знать, как надо общаться с женщинами. Правда весело? Охуенно. Здорово! Я не расслышала. Глупая. Ну, пожалуйста еще раз. Глупая, говорю. Глупая. А вот и неправда. Я умная. Слышь, тварь, блядь. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Я люблю ходить в зоопарк. В нем можно увидеть много животных. Все, заклинила нахуй. Ладно, маленьким пацанам не надо повторять то, что говорит чувак за кадром. Но зато они смогут узнать, что спорить с женщиной и слушать ее бесполезно. Мне вот эта фраза очень нравится. Слышь, тварь, блядь, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Заебись. Парни теперь могут так своих девушек троллить. Слышь, тварь, блядь, как ты меня назвал? Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. И, кстати, я вам еще не все видео показал. Там дальше вообще пиздец. Умница. Спасибо. Не все так говорят. Чё, хуяло, глупая? А вот и неправда. Я умная. Сосать будешь? Мне пока не хочется. Чего-чего? Это просто... Фантастика! Я прям сейчас почувствовал, как куча народу захотела себе эту куклу. А вообще было бы ништяк, если бы сделали куклу для секса с таким же речевым аппаратом. И в рекламе бы они говорили, что это уникальная игрушка для взрослых с симуляцией поведения реальной девушки. Это будет первая надувная баба, которая вам откажет, и ее нужно будет уламывать. Сосать будешь? Мне пока не хочется. Она еще потом должна добавить, что у нее голова болит Мне, кстати, нравится ее вопрос в конце Что-то как-то она долго с ним тянула Я думаю, после апгрейда это бы выглядело вот так Сосать будешь? Сосать будешь? Мне пока не хочется Короче, если у меня будет такая кукла, я наснимаю с ней кучу видео И удалюсь он нахуй а теперь короткое видео, которое меня просто в клочья разорвало. Кстати, чуваку мои глаза закрыли, потому что у него нож в руке. Просто все, у кого нож в руке, это опасные пацаны. А опасные пацаны еще не палят. Погнали. Ну, что, что? Большие яйца всегда сладкие. Да. Ну как сказать? Если в маленькие добавить сахара, то они тоже будут сладкими. И что она имела в виду под большими яйцами? Если струсины, то я тогда не знаю. Я их не пробовал, поэтому не могу сказать, сладкие они или нет. Да и вообще яйца в принципе не сладкие. Может быть просто ее бывший парень был карамельным великаном? Большие яйца всегда сладкие. Да. Вы услышали, что вторая девушка с ней соглашается? Видимо теперь она встречается с карамельным великаном. А может, дамы не такие испорченные, как мы думаем. Вдруг эта ситуация происходила на Пасху, и им просто подарили шоколадные яйца. яйца слаще. Видимо, суть их разговора останется для нас тайной. Ну, а если вдруг вам кто-то скажет, что... Яйца слаще. Знаете, если опустить их в мешок с солью, будет щипать. Видео в жанре подъездная лирика. Здесь фоткаешь меня, не ну. Современный Дон Карлеона. Друзья подходят к нему с просьбами переночевать, продать украденный люк, а также провести урок по приготовлению веществ из подручных средств. Сам Дон Серега не употребляет наркотик. а такие глаза у него, потому что за всю жизнь они видели очень много боли. Такие личности предпочитают оставаться в тени. В тени деревьев, заборов и лавочек. Подстраховывай чего же его нужно подстраховывать? Земля уходит из-под ног в буквальном смысле этого слова. Но его друзья готовы подставить плечо в тяжелое время. Хотя, походу, за окно все-таки что-то есть. Не зря ведь он так жадно схватился за карниз. Где самое опасное место на Земле? одно же извергающегося вулкана в Исландии? Город каннибалов? Папуа, новой Гвинея? Биберева? Нет, нет, нет. Самое опасное место это автомобильная мойка. В детстве и многих других пугали бабаем. Что за фигня? Кто это вообще такое Никто даже не знает, как он выглядит. Я, например, думал, что бабай это. ну, вы поняли. А вот для малыша: Бабай это автомойка. Вы только посмотрите в эти глаза. Они переполнены страхом и отчаянием. У него и так с нервишками неполадки. палатки. с утра для успокоения морковный сок с кровололом хлеще. Блин, он еще так смешно пьет, как будто там что-то запрещенное. Поэтому его так штырят. если их в таком состоянии остановит полиция сержант орлов ваши документики употребляли сегодня что нибудь а вообще может парни привезли не туда куда ему обещали все батяня, куда это мы приехали это не диснейленд почему приехали к дантисту что за подстава то испуганный ребенок может и смешно но нас там не было и мы не знаем что на самом деле происходило снаружи терпеть более унижения сможет далеко не каждый особенно если он настоящий мужчина Молодец, выстоял. Ведь прививка, она как тысяча всадников смерти, только страшнее. Сам Шайтан их себе никогда не делал. Все потому что он тоже сыт. Если попробуете его уговорить как ребенка, что будет? Алька марик, алю жалит. Ух, красивый будешь. А, нет, так еще хуже. И вообще, если трехжен имеешь, нужно чаще к доктору показываться и завязывать сверблюдами. Русская женщина. И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Ну вот, остановила. Это не девушка, это мужик, причем с остальными нервами. Мать, она так смешно сжалась, когда грузовик перевернулся мать, Ведь это ее единственная реакция на произошедшее У нее практически над головой перевернулся, мать его, долбанный самосвал и она, наверное, подумала Ой, не забыла ли я дома зарядку от айфона? И просто пошла дальше Слушайте, а может это она его перевернула? Мысленно, при помощи телекинеза мать, может быть это та самая девушка, которую в прошлой жизни убила фура? Фура, убила меня фура И теперь она мстит всем грузовикам Мама, я убила фуру, можешь не приезжать Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео И тогда придет корова и даст много молока Много, всем хватит И даже у тех, у кого аллергия на молоко У них не будет аллергии на это молоко это был плюс пятьсот, меня зовут Максим. Пока! <звуки> <звуки> а, а вообще было бы не ништя а <laughs>